Здравствуйте! В сегодняшнем видео мы поговорим о реализации систем водоснабжения и канализации в квартире. А реализация систем водоснабжения и канализации в квартире не очень сильно отличается от дома, но у нее есть некоторые особенности. Данные системы в квартире реализовать проще. И это связано не только с меньшими площадями, меньшим объемом самих работ, но и с определенными нюансами, о которых мы сейчас и поговорим. К примеру, система водоснабжения в квартире очень сильно зависит от места распределения холодной воды в самом многоквартирном доме. Как правило, это может быть тепловой пункт, в котором уже установлен расширительный бак и другое оборудование, которое защищает систему от гидроударов и обеспечивает стабильное высокое давление воды. Для того, чтобы еще больше обезопасить себя, в квартире можно установить редуктор давления, который несколько понижает общее давление в сети, но при этом гарантирует, что даже при возможном сбое в месте распределения воды, это никак не отобразится на протоке в квартире. Существуют две основные проблемы, которые возникают при неправильном проектировании и неправильной разводке систем водоснабжения и канализации в квартире. Первая ошибка это неправильно посчитанное количество воды для каждого потребителя. Это приводит к тому, что при одновременном открытии нескольких смесителей, например, душевой системы ванной и смесителя на кухне, резко понижается количество воды и резко понижается напор воды в системе. Вторая ошибка это ошибка при проектировании и разводке систем водоснабжения. При ошибках в проектировании и разводке систем водоснабжения также может потеряться давление воды, но гораздо более распространенная проблема это когда когда при одновременном включении нескольких смесителей сильно понижается температура воды или повышается в зависимости от того, какая вода включена. Еще одна особенность системы водоснабжения в квартире – это наличие или отсутствие рециркуляции. При большой протяженности труб с горячей водой можно долго ждать, пока вода нужной температуры дойдет до смесителя. При подключении рециркуляции горячей воды к каждому смесителю тянется 2 трубопровода, по которым циркулирует вода заданной температуры, и при открывании смесителя Вода требуемой температуры появляется немедленно. Если для дома система рециркуляции – это система, которая значительно упрощает жизнь и она нужна в 90% случаев, то с квартирой все сложнее. Как правило, установка рециркуляции в квартире целесообразна только в том случае, когда от места входа горячей воды в квартиру или от бойлера, если такое присутствует, до последнего смесителя есть расстояние 12-15 метров и больше. Для того, чтобы избежать ошибок при подсчете количества воды на потребителей, необходимо заранее определиться с типом и видом технической фурнитуры, которая будет установлена у вас в квартире. После того, как будут выбраны смесители и душевые системы, поднимается техническая документация по каждому элементу, определяется проток воды каждого смесителя и каждой душевой системы. И уже после этого подводится делается правильный проект и подводятся трубы нужного Диаметра. Такой подход гарантирует, что при одновременном включении даже нескольких сантехнических приборов, напора воды и количества воды хватит для того, чтобы они функционировали в полной мере. Некоторые застройщики строят многоквартирные дома таким образом, что на точке входа в квартиру стоят трубы малого диаметра, например полдюйма. Это накладывает существенные ограничения как на использование определенной сантехники, например на использование больших леек, так и на разводку труб в квартире в целом. В таком случае может помочь только дополнительная установка накопительной емкости. Если говорить о системе канализации в квартире, то она никак не отличается от системы канализации в доме. При прокладке канализационных труб нужно соблюдать уклон, который обеспечит качественное и быстрое удаление всех нечистот. Подключение всех без исключения сантехнических приборов, должно осуществляться через сифоны с гидрозатвором, которые предотвращают возникновение неприятных запахов с канализацией. И так же, как и в доме, в квартире необходимо предусмотреть ревизионные люки для обслуживания канализационных элементов. На этом на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. До новых встреч!